Всем привет! Сегодня мы поговорим о теме, которая для большинства людей является болезненной, но такой может и не быть, если поменять отношения, поняв всю суть происходящего. Мы поговорим о том, как можно пережить смерть близкого или дорогого вам человека гораздо легче. Этот ролик, ребята, я посвящаю каждому человеку, потому что смерть является неотъемлемой частью жизни, и по большому счету жизнь без смерти быть не может. Есть такое выражение «время лечит», и для большинства людей именно время является тем фактором, который позволяет снять душевную боль, которая появляется именно сразу после умирания какого-то родного, близкого человека. И этот процесс может быть очень долгим, а можно его ускорить. И ускорить можно тогда, когда мы начинаем осознавать все причинно-следственные связи, начинаем видеть всю картину. Но не только время является тем фактором, который позволяет легче пережить потерю какого-то близкого человека. Дело в том, что наши отношения являются таким же мощным инструментом, который помогает принять то, что другие могут не принимать очень долгое время. И точно так же, как есть выражение, что нас никто не может обидеть, обижает именно наши отношения к какой-то ситуации, какому-то человеку, вот это же выражение, оно актуально и здесь. И если ваши отношение к смерти носят очень негативный окрас, то уход близкого человека для вас будет очень травматичным. То есть является будет той ситуацией, которая ну, явно ухудшает вашу жизнь. И наоборот, если вы к смерти сможете относиться хотя бы нейтрально, а еще лучше осознать все процессы, которые происходят с душой, то сама смерть не будет вас опечаливать. Вы будете понимать, что это переход, за которым идет другая жизнь. И в этом ролике я хочу вам показать свой образ отношения к смерти, который я ношу в себе, который как раз таки опирается на ту память о прошлых жизнях, которая проявилась во мне, когда я учился в университете. И более подробно о том, что происходит с душой, вы сможете почитать наши книжки книжке «Капля памяти». Но сегодня я записываю этот ролик для тех, кто хочет обрести душевное спокойствие и принять произошедшую ситуацию. И здесь хочется начать с того, что мы на самом деле, к сожалению, не видим всей картины. Точно так же, как если вы подойдете в галерею и увидите большую картину, подойдете к ней вплотную, и перед вами будет какой-то фрагмент этой картины. Вы сможете видеть отдельные штрихи, возможно точки. Но вы не будете видеть все картины, пока вы не отойдете на определенное расстояние. И аналогичным образом в жизни мы не видим все картины. Многие из нас не воспринимают себя даже как душа. А воспринимая себя лишь как материальное тело, мы начинаем смотреть на мир уже под искаженным углом. Мы опираемся на то, что мы впитали от наших родителей, от нашего социума, от той культуры, традиции, которые нас окружают. Они формируют в нас костяк того образа, который мы вносим в себе, в том числе и по поводу смерти. И зачастую мы сами себя обманываем, и обманываем себя очень сильно. Мы говорим о том, что мы бы не говорили, если бы на самом деле нас не окружали эти люди. Многие из тех, которые будут смотреть этот ролик, уже так или иначе, скорее всего, были на похоронах. И вспомните, что когда мы едем на похороны, когда мы едем на само место, где происходит какое-то действие, мы можем быть внутри довольно спокойными. Но когда ты приезжаешь, ты начинаешь видеть людей, которые начинают плакать, которые быть в негодовании. И подобная атмосфера, она так или иначе образовывает так называемый кум в горле, да, который тоже тебя заставляет почему-то чувствовать те или иные ощущения. И к моему сожалению, в нашей культуре почему-то смерть воспринимается как нечто очень-очень негативное. И есть так называемые профессиональные плакальщики, которые приходят на похороны и начинают рыдать. Они обманывают сами себя, значит начинают говорить какие-то общие фразы, начинают эти фразы переносить энергетически на других людей и поддерживать эту энергию в них. Я, конечно же, не знаю, что испытывают такие люди в эти моменты. Но я могу лишь догадываться, что если бы они были одни, то, скорее всего, они бы так не поступали. И с помощью этого примера я хочу лишь обратить ваше внимание на то, что у вас есть абсолютная свобода выбора, с помощью которой вы можете осознать, что конкретно вы чувствуете. И вы сами выбираете пользоваться вот этим шаблоном или, возможно, прислушаться к себе и быть внутри вот этого события, но действовать совершенно по-новому, возможно, не так, как действуют все остальные. Если вы будете прислушиваться к себе, обращать фокус внимания именно на себя, задавать себе вопросы, может быть, это все надуманное, может быть, это взято извне, может быть, это не ваше, где ваше, да, вы сможете вести себя очень естественно, и при этом эта естественность, она будет в первую очередь гармонична именно с вами. То есть, если вам на самом деле хочется здесь и сейчас поплакать, поплачьте, ничего страшного. Но если в данный момент времени все плачут, а вам этого не хочется, вы не обязаны это делать, вы не обязаны выжимать из себя слезу. Мало того, если вы осознаете, что ваше спокойствие может породить спокойствие у других людей, а этим самым помочь тем людям, особенно близким, которые сейчас потеряли близкого человека, то почему бы это не выбирать? И знаете, мы уже живем в мире, который на самом деле открыт. Он открыт с точки зрения информации, он открыт с точки зрения культур, путешествий и всего того, что может нас обогатить с точки зрения другого восприятия, которое мы можем взять за основу для того, чтобы поменять свое отношение к определенным вещам. И на самом деле мы знаем, что в мире все относительно. Если, например, у нас на похоронах все находятся в черном, например, в Японии этот цвет белый, точно так же в определенных народах смерть провожают танцами, в то время как у нас принято грустить и молчать. И если у вас есть желание обрести большее спокойствие, чем то, которое у вас есть на данный момент времени после ухода какого-то близкого человека, то я предлагаю вам ознакомиться с другими концепциями смерти. И даже если ваше отношение к смерти останется прежним, в любом случае это действие будет для вас положительным, оно расширит ваши границы, само действие вам будет в пользу. На самом деле оно в моменте отличит вас от действия, которое вы делали для того, чтобы грустить, заниматься самобичеванием или переносить это состояние на других людей. И так как в нашем мире все относительно, иногда стоит обрести всего лишь новый взгляд, какую-то получить новую информацию для того, чтобы вы могли посмотреть на этот процесс с новыми глазами. И так как в мире все относительно, иногда получив какую-то дополнительную информацию, мы способны посмотреть на этот процесс с нового ракурса. А это меняет в общем всю картину. Я постоянно говорю, что каждый человек является душой, которая является в свою очередь создателем. И она выбирает то, что с ней происходит, как до момента воплощения, так и уже проживая в самом воплощении. И разница лишь в том, что до воплощения мы выбираем условия, которые уже не можем выбирать в самом воплощении. Но находясь в этих условиях, мы имеем абсолютную свободу выбора, куда идти, как поступать и что делать. И здесь надо понимать, что с душой не может произойти что-то без ее согласия. Все то, что с ней происходит так или иначе, она подтягивает эти события в свою жизнь. Она их создает, а те люди, которые подтягиваются к нам и дают нам определенный опыт, они и дают его именно потому, что мы его выбираем. И здесь надо понимать, что с душой не может происходить то, что ей не потребно. Всегда и все то, что с ней происходит, будь то это радостное событие или смерть, происходит именно по воле души. И если бы мы смогли увидеть всю картину происходящего, смогли бы увидеть все рисунки души, которые она выбирает для себя и подтягивает эти опыты, мы бы понимали, что на самом деле здесь не стоит грустить, а наоборот стоит радоваться за ту душу, которая получила эти опыты и за те события, которые произошли с ней. И если помнить о том, что каждый из нас подтягивает того или иного человека, ту или иную душу, которая способна и готова дать тот или иной опыт, и что бы ни происходило, становится понятным, что те, кто находится в определенных событиях, они обязательно выбрали это событие. И то же самое относится и к смерти. Если так оказывается, что к смерти причастно не один человек, а много людей, например, это автокатастрофа, в которой сразу ушло из жизни много людей, то это надо понимать, что именно эти все души они договорились быть вместе этого события. И то, что для нас является ой, как плохо, там они могут ликовать от этого процесса. Знаете, они как будто хлопают в ладоши и говорят, как здорово, что нам это удалось, что мы получили вот этот совместный опыт, которым которому шли каждый своим путем, но столкнулись именно в этом месте, времени которое было и так предусмотрено в одном из вариантов событий поэтому с точки зрения души все является справедливым и смерть в том числе Дело в том, что очень часто я слышу от людей вопросы, что, ну хорошо, со взрослыми все понятно, там справедливо, они пожили и увидели, прошли какой-то опыт. А что же касается детей, которые только-только пришли в это воплощение, и они еще не успели пожить, не успели так называемо нагрешить, где же справедливость в этом процессе? Все справедливо здесь. Если рассматривать опыт, который проходит, две, три, несколько душ, где ребенок умирает, а взрослый остается, то здесь надо понимать, если ребеночек был настолько мал, что он даже не мог осознать сам процесс умирания, то весь этот опыт, как правило, проявляется для родителей и для, для тех людей, которые причастны к этому процессу, которые его наблюдают и которые делают или не делают определенные выводы. Другая ситуация, когда смерть происходит с ребенком постарше, когда он или чем-то болен и приближается к этому состоянию умирания, осознавая, что с ним происходит. В этом случае этот опыт уже является и для родителей, и для ребенка. И если в первом случае душа ребенка ушла, а опыт получают родители, то здесь получает опыт уже каждый участник вот этого процесса, в том числе и сам ребенок. И причин, по которой душа захотела пройти тот или иной опыт, связанный с умиранием, может быть очень много. Дело в том, что это связано с осознанностью, которую душа пополняет, когда проходит тот или иной опыт. И одно дело, когда душа получает опыт в старости, второе дело, когда эта же душа получает опыт, умерев в младенчестве. В любом случае, если вы осознаете, что именно эта душа выбрала этот опыт, и он ей для чего-то необходим, а помни, что и ваша душа тоже выбрала зачем-то этот опыт, вы сможете задавать те вопросы, которые позволят обогатиться и поднять ваш уровень осознанности до момента полного осознавания, что это необходимо было и вам. Знаете, я еще сталкивался с людьми, которые считают, что они просто обязаны на похоронах как-то плакать, переживать, иначе это будет неуважительно к той душе, которая умерла. Но на самом деле после умирания душа способна принимать любые варианты поведения, которые проявляют их родственники, друзья и так далее. И наоборот, если это была дорогая вам душа, и она любила вас, ей будет очень радостно видеть, что вы сможете осознать все процессы и прожить с точки зрения этой осознанности. То есть тогда, когда вы будете осознавать, что надо продолжать жить дальше, что это будет в пользу вам, Тогда за вас эта душа порадуется. Она не будет переживать за то, что вы не горюете о ее умирании. И знаете, что я помню? После умирания мне хотелось всем и каждому кричать, что, ребята, у меня все хорошо, не переживайте, все замечательно. И именно это состояние хочется передать и вам. Дело в том, что душа, которая покинула земной план, она обретает невероятное спокойствие, легкость и радость. И ей еще более радостно будет наблюдать вашу осознанность, и в этом состоянии ей будет радостно видеть, что у вас все хорошо, что вы продолжаете жить, что вы приняли этот факт и пошли дальше. А не занимайтесь самим которое ухудшает и вашу жизнь, и жизнь тех, кто вас окружает. И осознав это, вы уже можете обрести определенное спокойствие. Также для вашего большего спокойствия, мне хочется сказать, что мы обязательно встречаемся с душами тех людей, которые при жизни нам были очень дороги. И после умирания, душа рано или поздно переходит в мир воплощения, где она не способна врать ни себе, ни другим. Точно так же, как маленькие дети, которые врут, и вы видите все их вранье, точно так же будет видно все вранье или придумка, если душа начнет по каким-то причинам говорить неправду. И с точки зрения мироздания подобное происходит потому, что мы являемся единым целым. Мы как отдельные клеточки одного большого организма. Поэтому, если вы сможете прислушиваться сами к себе, прислушиваться к своей интуиции, то вы сможете быстрее осознать этот процесс и перестанете врать сами себе. Вы сможете проживать жизнь более наполненно, гармонично. Вы даже сможете, осознав этот процесс, сократить количество воплощений, количество тех циклов, которые необходимы для души, чтобы подняться до определенного уровня осознанности. И знаете, если вы здесь и сейчас очень сильно переживаете какой-то процесс ухода вашего близкого и ничто вам не помогает, то вы помочь сами себе можете, если сами этого захотите. Для этого необходимо будет сделать определенные действия. Надо обратить взор и осознать свое состояние здесь и сейчас. Что вы чувствуете, что вы думаете, как вы относитесь к тому или иному действию. Затем то же самое действие проделать как будто прошло уже определенное количество времени. Полгода, год, два года, пять лет, десять лет. Такое упражнение может позволить вам оказаться мысленно в ситуации, в которой вы сейчас не находитесь. Но именно эта ситуация является будет для вас тем образом, которым вы начинаете идти. Как вы знаете, куда смотришь, туда едешь. Если вы смотрите в сторону успокоения, то вы уже идете в эту сторону. Или наоборот, если вы не хотите помогать сами себе, вам приятно быть жертвой, вам приятно находиться в состоянии самобичевания, то пожалуйста, именно это и выбираете. И вы вольны быть в этом состоянии столько, сколько вам необходимо. И с точки зрения нашего разума ему, по большому счету без разницы, происходит что-то на самом деле, или это проживается с точки зрения чувств, эмоций, которые могут проявиться при помощи вот этого упражнения. То есть для нашего разума такое событие становится реальным и позволяет выбраться из этого состояния, в котором вы находитесь здесь и сейчас, до состояния, где вы приобретаете спокойствие, гармонию и можете жить теперь уже с полной уверенностью и в полном качестве. Ну вот, друзья, все, подведем итог. Еще раз повторим, что сколько угодно вы можете страдать и выбирать именно это, обладая абсолютной свободой выбора, или вы можете делать определенные шаги, которые приведут вас к равновесию духовному. Люди так устроены, что они могут быть в очень хороших условиях, а находиться все равно внутри состояния страдания. Или наоборот, подняв осознанность и изменив свое отношение, вы можете проходить многие ситуации, в которых раньше вы бы страдали, очень достойно и положительно для себя. И так как тема очень обширная, я еще раз хочу напомнить о книге «Капля памяти», которая рассказывает о душе, о том, что с нами происходит после умирания. Также у вас могут появиться дополнительные вопросы, ведь мы проходим каждый свой путь, и каждая отдельная ситуация рождает свой вопрос. На эти все вопросы я с радостью вам отвечу на нашем клубе «Азбука души», к которому вы можете присоединиться, прочитав описание к этому ролику. На сегодня я с вами прощаюсь, ребята. До новых встреч. Счастливо.